Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Калонтерная. Я вам сегодня расскажу о том, как можно легко, просто эффективно приумножать денежный поток. И начну я с того, что я вам покажу подарок от очень известного украинского миллионера, самого эпатажного миллионера в Украине Гарика Карагоцкого, что мог подарить миллионер, тренеру по расширению финансового сознания. Конечно же копилку. Я сейчас ее покажу. Вот смотрите, это очень интересная копилка фирмы Playwood, которая собирается. Ее можно очень увлекательно собрать вместе со своим ребенком. Я собирала с Мартином приблизительно часа три. Очень интересный конструктор, без использования клея. Ну, в общем... Кроме того, что это рукоделие, такое семейное прекрасное занятие, еще и очень полезная в хозяйстве вещь. Я сейчас покажу, как она работает, и потом расскажу, как этим пользоваться в психологическом, энергетическом смысле, как использовать копилку. Конечно же, можно использовать любую другую копилку. Я вам просто хвастаюсь своей. Вот сюда кладется монетка в специальное окошко. И вот так вот она крутится. Оп! Улитка выползает и съедает вот так вот монетку. Потом монетки падают вот сюда. Здесь видно, сколько этих монеток. И потом здесь есть на донышке такое устройство, вытягивается задвижка, и монетки все высыпаются. Для скорости можно кинуть монетки просто вот так. Если у вас много монеток скопилось, можно их кинуть просто сюда. У меня, как вы видите, хвастаюсь евроценты, потому что я только приехала из Бельгии и привезла некоторое количество в кошельке. И я продолжу рассказом о том, для чего я использую копилку и как все-таки этим пользоваться. У меня особое отношение к деньгам. И когда-то люди, которые деньги ценят, меня очень серьезно вдохновили и научили тому, что деньги должны работать. И не имеет для Вселенной не имеет значения. Это одна копейка, один цент или это сто тысяч долларов. Сумма для Вселенной значения не имеет, поэтому беречь, бережно относиться нужно ко всему. Как использовать копилку в, в целях приумножения своего финансового благосостояния. Я очень подробно рассказываю в марафоне расширения финансового сознания», который мы проводим вместе с Еленой Блиновской. Я сейчас вам расскажу только о некоторых ее аспектах, для того чтобы не раскрывать все карты. Любые деньги, которые вы получили в качестве сдачи или которые вы нашли на улице, их стоит их стоит сохранять, класть в кошелек и потом в конце дня их высыпать в копилку. Но тут есть один немаловажный фактор. Если деньги будут просто лежать без дела, то эта финансовая энергия, безусловно, будет застаиваться, и обязательно эти деньги необходимо пускать в ход. Но пока копилка стоит, у вас энергия финансовая концентрируется, и поэтому ее необходимо опустошать время от времени. Я это делаю раз в месяц. Это можно делать реже, это можно делать чаще. Я ее опустошаю раз в месяц. И вам могу порекомендовать, используйте эти деньги по назначению, то есть приобретайте на них что-то. У нас, например, стоят очень удобные автоматы в торговых центрах, где можно рассчитываться мелочью. Кидаешь прямо мелочь в монетоприемник, и это... То есть не нужно нигде их менять, ни в банке, ни в магазине, просто рассчитываешься мелочью. Если у вас такой возможности нет, можно отнести в банк для того, чтобы положить их на счет, можно рассчитаться ими в магазине. Собственно, это не имеет особого значения. Пользуйтесь, пожалуйста, деньгами, приумножайте свою энергию, финансовую энергию, скапливайте ее в одном месте. Копилка для этого очень правильная и очень успешная штука. Я не рекомендую использовать копилки, которые необходимо разбивать. В конце. Но сейчас, насколько я знаю, все копилки такие, что их можно открыть и просто высыпать для того, чтобы вот эту энергию не разрушать, а просто приумножать. Я желаю вам хороших взаимоотношений с вашей денежной энергией, взаимопонимания. И, кстати, еще по поводу найденных денег на улице, можно еще поиграть в такую игру: задать вселенной вопрос и сказать, попросить Вселенную, если ты поддерживаешь меня в этом вопросе, дай мне, пожалуйста, знак в виде денежного эквивалента. Если вы найдете деньги на дороге, чем крупнее сумма, тем положительнее ответ от Вселенной. Вот, можете этим пользоваться. И я приглашаю вас на свои марафоны. И до скорых встреч! И поскольку я. Люблю делать подарки и сюрпризы, помогать Вселенной. Поэтому я объявляю вам конкурс. Покажите историю свою копилку, тегните мой профиль в Инстаграм и участвуйте в розыгрыше бесплатного участия в марафоне «Финансовый ключ», который начнется 20 октября.